И всем привет, дорогие друзья! С вами Дистр и у меня очень печальная новость: наш конкурс не состоялся. А не состоялся он, потому что у нас очень мало участников. Ну, в принципе, сейчас я вам покажу. Так, заходим в нашу группу. Всего у нас три участника, поэтому конкурс не состоится. И, кстати, вот этот чувак, он вообще выбывает. Во-первых, он не стоит в группе, во-вторых, он не угрожал, потому что я ему случайно написал, что он выиграл. Ой. ну, ребят, я не знаю даже, что делать. Ну, в принципе, можно еще один конкурс провести. такого он уже будет на что-нибудь другое. Но ну, об этом видео я сниму. Даже может прямо сейчас. Ну, всем удачи, всем пока.